Добрый день, дорогие друзья! Сегодня я отвечаю на наиболее часто возникающие вопросы по теплым полам. И первый вопрос касается стоимости. Это самый частый вопрос. Сколько стоит установить теплый пол? На этот вопрос, ну, дорогие друзья, нет простого ответа, так как стоимость будет зависеть от того, сколько квадратных метров вы собираетесь застелить. Какой тип системы вы собираетесь выбрать теплого пола? Будет ли это пленочный пол, или это будет пол на матах, или это будет кабельный пол? Проще всего обратиться к нам, как к специалистам, и мы вам бесплатно посчитаем, сколько будет стоить вам теплый пол, и даже предложим установку. А также наш замерщик может выехать к вам совершенно бесплатно, произведет замеры, определит тип теплого пола, который вам необходим, и посчитает все на месте. Следующий вопрос. Можно ли установить теплый пол самому? Ответ – да, можно. Потому что у нас есть подробности. И достаточно подробные инструкции как устанавливать теплый пол но имейте в виду что электрическую часть подключать должен опытный специалист который имеет специализацию в этом направлении вот следующий вопрос каковы эксплуатационные расходы по теплым полам то есть сколько у вас будет мотать электроэнергии ваш теплый пол? Ну, что я хочу сказать, если посчитать, а у нас есть статьи на эту тему на нашем сайте, расходы по теплому полу, вы можете посчитать самостоятельно. Но я хочу сказать, что, конечно, расходы, сколько электроэнергии будет потреблять теплый пол, они будут диктоваться работой термостата. Вот такой приборчик, который устанавливается для того, чтобы включать и выключать теплый пол. Но а, потребность в электроэнергии будет зависеть от внешних факторов, таких как теплоизоляция здания, число и размер окон время года, а также, конечно же, географическое положение. Одним из самых важных факторов, сколько будет потреблять теплый пол, является изоляция. Чем лучше изоляция, тем меньше будет потреблять ваш теплый пол. Чтобы сократить потребление энергии, следует немного понизить комнатную температуру. Вы понижаете комнатную температуру, телу становится комфортно, а ногам от теплого пола будет тепло. Поэтому э, тепло будет локализоваться в нужном месте, чтобы создавать ощущение тепла, и в то же время голова не будет перегреваться. Итак, следующий вопрос. Как узнать, какая система... И какого размера мне нужна? А, ну, это делается достаточно просто. Вам нужно высчитать общую площадь вашей комнаты. Это первый параметр. И потом определить свободную площадь, где будет лежать теплый пол. Это место, где не, стоят, не стоит стационарная мебель. И вот с этими данными приходите к нам, и мы вам посчитаем, какая система, какого размера вам нужна. А также, конечно, многих интересует вопрос гарантий. Какие гарантии у нас есть на нашу продукцию? Системы целхит, которые мы продаем, это продукция высочайшего качества. Поэтому мы даем 10 лет гарантии. Именно наша фирма, мы являемся сертифицированными дилерами на рынке находкой этой продукции. Гарантия дается на дефекты этой продукции. Если все же имел место дефект, то фирма Целхи и компания Теплый Пол возместит ущерб ущерб, предоставив бесплатный ремонт в течение гарантийного срока на кабельную продукцию у нас, еще раз повторяю 10 лет гарантия вы такую гарантию в находке нигде больше не найдете, кроме как в нашей компании кабель целхит также очень прочен но при установке непрофессиональной могут произойти всевозможные повреждения. Например, взяли и перегнули кабель более допустимых э, углов поворота. И в этом случае может возникнуть механическое повреждение. И мы даем гарантию, что если что-то происходит, вы смело вызываете нашего специалиста, мы приезжаем, определяем место повреждения, и его можно легко отремонтировать, этот кабель, не снимая его со всего пола, а только определив участочек, где произошло это повреждение. Но имейте в виду, что кабель часто повреждается при установке уже, на готовый теплый пол каких-то предметов. Например, в туалете это может быть установка унитаза, либо демонтаж старого и установка нового, либо установка нового унитаза. И кабель пробивается болтами, которые крепят унитаз к полу. Так что будьте осторожны. Если вы уложили теплый пол, имейте в виду, что надо тщательно замерять, где он лежит, чтобы потом была возможность установить правильно дополнительное оборудование. Так, следующий вопрос. Какая требуется мощность теплого пола? Ну, во-первых, мощность теплого пола зависит от климатической зоны, в которой вы живете, зависит от типа помещения и Типа напольного покрытия. Обычно несколько выше требуется мощность для керамической плитки и натурального камня. И несколько меньше для деревянного пола. Ну вот, например, в офисе требуется мощность до 120 ватт на квадратный метр. Если это магазин-ресторан, то также до 120 ватт Гостиная, спальня... Туалет, э, до 130, э, ванна, душ, туалет до 130, ванна-душ-туалет до 200 ватт, а балкон-лоджия несколько выше, до 300 ватт, потому что, сами понимаете, там всегда холоднее. Гараж-мастерская до 200 ватт, и э, стаивание льда и снега, до 350 ватт потому что кабель будет лежать на улице еще один вопрос можно ли комбинировать теплый пол и существующие батареи да, у Целхит есть теплые полы, так называемый комфортный обогрев комфортный обогрев означает что у вас имеется другой источник тепла и вы используете теплый пол для создания чувства комфорта вашим ногам. Комфортный обогрев достигается тогда, когда вы устанавливаете теплый пол на ограниченном участке вашего пола. Например, в прихожей, или кусочек ванны, или под письменным столом, или там, где играют дети. Но если у вас есть батареи, то тепла будет достаточно, чтобы комната поддерживала определенную заданную температуру. И теплый пол не будет потреблять много энергии, потому что отток тепла от пола будет небольшим. И еще один важный вопрос а что по поводу электромагнитных полей было немало дискуссий по этому поводу излучает ли теплый пол вредные электромагнитные поля но мы хотим сказать что не больше чем это происходит от розеток от работающей аппаратуры например телевизоры холодильники стиральные машины теплый пол, дает излучение не больше оно лежит в допустимых пределах и обычно это в сто раз меньше чем допустимые пределы электромагнитного излучения вот. ну и дорогие друзья не экономьте на теплом полу. полу наши кабели очень качественные они работают не просто 10 лет а в течение нескольких десятилетий до 60 лет может работать теплый пол, пока вам вообще все не надоест и вы не захотите радикально что-то менять в вашей квартире. Приходите, мы вас проконсультируем. Мы находимся по адресу проспект Мира 1р, компания Теплый Пол. Это торговый центр Галерея, а также наш офис продаж находится. По адресу город Находка, Волочарского, 3. Телефон офиса продаж 8-42-36-653-888. Ждем вас. Всем пока. До следующего видео.